Добрый день, дорогие братья и сестры! Вновь мы встречаемся с вами, соединяемся сердцами, чтобы сотворить таинство Литургии Божественной. Таинство, которое призвано соединить наши сердца в сотворении храма воистину нерукотворного, в коем рождается мир новый, мир светлый, добрый, радостный. Пусть же каждый из нас Сердцем своим потрудятся в сотворении этом. Пусть великие силы Отца Небесного помогут нам в сотворении. Пусть силы земли, матушки, прибудут с нами, помогая исполнить необходимое земле. Пусть соединяются наши сердца в молитве чудесной, молитве единой. Да будет так. Мы соединим наши сердца в той свинежным отца, Мы колени преклоним предвиком Отца, Молитва пусть укрепит незримую низ, с бесконечным потоком любви, Расцветает Божий мир. Молитвы искренними, трепет душевную, И чистотой засияет весь мир, Станем одной, дружной семьей, И священной в сердце прибудет любовь. Молитвы искренними, трепет душевную, Затой засияет весь мир, Раскаем одной дружной семьей, И священное в сердце прибудет любовь. Мы помним, что в начале было Слово, Слово от Бога, от Отца Великого, Слово, которое открыло нам мир чудесный, в котором мы живем, в котором расцветают наши души. И пусть же образ Слова Живого пребудет с нами в Таинстве. Пусть поможет нам он сотворить достойно то, что ждет мир. Да будет так. Слово Бога зазвучало на земле перезвоном небес, благодатную песней. Слово Бога зазвучало для сердца, Что проснулись и ждали. Благо этой вести. Слово Бога зазвучало на земле. Благодествуя миру, осветляю а нежно. Слово Бога зазвучало и в душе. Вдруг открылись врата в мир любви и надежды. Слышим Тебя, слышим Тебя, Отец, слышим Твой зов. Песню любви с небес и воспевает. славу Тебе сердца. Славься, Господь, воля Твоя святая. Стар свои над землей встаёт, в этот чудный мир нас отец ведёт, и поет сердца не курит. Но слыша зов отца, мир и царит любовь. Слышим тебя, слышим тебя, отец. Слышим Твой зов, Песню любви с небес и воспевают. Слава Тебе, сердца! Славься, Господь! Воля Твоя свята! Слышим Тебя! И принимая во сердца свои, Истину святую, соединяясь с светом истины, рождаем мы храм нерукотворный, храм единства нашего, храм славы Божьей, храм жизни новой. Пусть этот образ наполнит мир дыханием будущего от сердца каждого. Да будет так. Трепет на слово Отца, принимая сердца, благостью солнечной, нежной, наполнились весь мир, храм, сотворяя божественный под небесами, Храм жизни новый, храм светлый и чистой любви. Сами под куполами храм славы Божия светает, и благодавным своим звучанием Он жизнь земли благославляет, благословенною судьбою, как бесконечною рекою сотворя жизнь. Славы Божии, храм великий, нерукотворный, храм славы Вышней, храм вечной славы Божьей, храм славы Божьей, леса над храмом светом полны. Боже славой, верою светлой в сердце, истинный Бог вечной, колокола в храме с нами ликуют вместе, колокола в храме светлый ликуют вместе, храм великий, Сворный славы И в этот храм пусть войдут сердца наши, наполняюсь любовью, океаном любви Отца Великого, наполняюсь светом волшебным, наполняюсь миром чудесным. Да будет. <клыш> Господь любой, Господь мой свет, Господь мой, глянь, мой век, Господь мой. Господь мой Пусть же, как звезда путеводная, будет свет волшебный, кой источает мир Отца Великого, к ему стремится наша душа. Наполнимся же этим светом, наполним этим светом мир, в котором мы живем. Наполним душу свою любовью безмерной. Господь, проявится любовь наша, любовь Отца Великого, творением наших рук и сердец, сиянием наших глаз, теплом души нашей, что согревает весь мир, что рождает этот мир. Пусть таинство наше поможет этому. Господь, любовь, Свет Любовь, истина не свет. Так вославим же Отца нашего Великого всем сердцем, всей душой Своей в благодарности за все, что уже подарил Он нам, и за все, что еще ждет впереди. Вознесем, славу Ему, выше звезд для всей Вселенной. Да будет так. <музыка> Каждый яркий след душа просветляет. Любит Изабель и от края к светлой и до края зеленой. Славься великий наш отец, славься! Наш отец, слався, великий наш Отец, славься, великий наш Отец, славься на веках. Слава Твоя, Отче, сияет над землей. Наша телена, слався, великий наша тена, Славься, великий наша тена, Славься, на века на века. Слався, Господи, славься истины, славься живый Бог единственный, слався милостью, светом истины, слався, Господи, свет нашей стены. Очень светлый нож, как прекрасен мир, что лихания сотворен твои в мире истины океан любви. В мире истинно, души. Славься, Господи, славься истины, воле светою, светом истины. Славься, Отче мой, нежный Бог живой, Славой вечною, Отче все благо. Славься, Господи! И слава Отцу Великому, наполняя наши сердца, пусть наполнит и весь мир, пусть все, дети его, обращая взор свой к небу, восславят того, кто создал нас, кто ведет нас по жизни мудро и бережно, кто дарит нам каждую минуту нашей жизни наилучше из возможного. То видя все пороки и прегрешения, несовершенство наше, любит нас безмерно, Отец наш великий, прими славление наших сердец. Славься Господи, славься. Живы, живы истины, и все вместе славятся. Свет любви Отца Великого вновь и вновь наполняет наши сердца силами новыми, дабы славить имя Его делами своими праведными, мыслями чистыми, улыбками светлыми. Пусть же Таинство Благословения подарит нам эти силы, соединит нас еще прочнее с миром Отца. Да будет так! Пусть свет любви прольется к нам, таинство благословения Господь истину, да, И в нашим душам прозреть Вновь и вновь просим небо высокое. Отче наш, Отец наш великий, благослови нас, детей своих малых, благослови на исполнение заповеданного тобою. Да пребудет с нами мир твой, да пребудет с нами свет твой, да пребудет с нами любовь твоя, бесконечная и вечная. Да будет так. Помня, что лучший способ сохранить благодать в сердце своем, это отдать ее миру, отдать ее людям, земле, всему, что живет на земле. Обратим же сердца свои к миру огромному, к миру земному. Пусть земля-матушка в минуты эти почувствует детей любящих на лоне своем. Пусть она почувствует нашу благодарность. Любовь, доверие, пусть укрепится наш союз с землей, силами земли, да будет так. Доверяю себя тебе, земля. принимаю свои дни. Обнимаю тебя, земля Доверяю себя Обнимем же землю матушку сердцем своим, согреем ее теплом молитвенным, и все, что наполняет сейчас нашу душу, наше сердце, пусть прольется в мир земли. Теплом молитвенным, да будет так. Я над травами твоими склонюсь, В пояс я цветам твоим поклонюсь, Красоту твою я в сердце приму, Всей душой я тебя обниму. ой ты матушка ой ты матушка земля ой ты Поклонимся земле нашей Матушке в благодарности, любви. И возблагодарим же и Бога Великого за то, что подарил нам этот мир, доверил жить на земле в это время чудесное. Пусть нежным трепетом, цветами чудесными вознесется благодарность наша в небеса Божие, к Отцу нашему великому. Да будет так. Нежным трепетом души Я тебе, Господь, пою. За любовь твою, Отец, Я тебя благодарю. Все в мире. завершая литургию нашу. Представим же будущее чудесное, будущее, в которое устремлены наши сердца, будущее, в котором творение Отца Великого на земле создаст то, что будет великим благом для всей Вселенной, будущее, в котором расцветают души человеческие, в котором Чудесным миром становится Земля, которым вся Вселенная трепетно принимает тот дар, который отец наш великий уготовал, готовил уже. Попробуем образ этот создать в сердце и подарить миру. Да будет так. Такие небеса, Боже, и будет так всегда, мы полетим Радостью полны, нежностью полны, Боже, и снова взмах Крыла, Боже, везде любовь Твоя и мир мечты станет золотым, Словно купола, словно купола, с тобою вместе И в сердце песня, И на душе легко, так легко с тобою вместе мы не рассветим, любя живое все, живое все, живое все. И сердце свет, Боже, ведь это Твой завет, Что полететь, надо полюбить, веря в чудеса. Боже, сияет купола храма, Где истина Твоя, где мир любви но рождает нас.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 Сердце свел, Боже, какое сердце свел, ответит от Ты, Отец, Отец. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, милостивый, слава Тебе, живой и истинный, вместе. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, милостивый! Слава Тебе, живый и истинный! Мира и счастья всем, друзья! Благодарность великая за то, что помогли в сотворении таинства чудесного. Пожелаем друг другу, чтобы оно Жило в наших сердцах, чтобы оно расцветало, умножалось, чтобы каждый из нас, солнышко это чудесное, нес в груди, в сердце своем, озаряем мир. Да будет так. Во славу Отца Великого, во благо мира. Да будет так. Мира и счастья всем.